Привет! Канал «Ты хочешь стать миллионером» приветствует тебя в новом 2019 году. Идею канала подсказала книга богачей и сверхбогачи» Фердинанда Ланберга. Он рассказал историю о том, как становились миллионерами американцы. Поскольку Россия и страны бывшего СССР обогнали Америку по числу богачей, то и настало пора написать и о них. Ой, что это я? Кто же сейчас читает книги? Конечно же, это не про тебя. Ведь уже давно все смотрят истории на ютубе. Решено. Смотрим истории про наших миллионеров на канале «Ты хочешь стать миллионером». И чтобы не пропускать новые, полные неожиданных фактов, подписываемся на канал. А может что-то из их жизни натолкнет тебя на мысли, ты тоже, как и они, станешь настоящим миллионером. Ну что ж, начнем первую историю с самых маленьких миллионеров и, пожалуй, самых популярных на ютубе. Догадались? Ну, конечно же, это любимые миллионами мальчишек и девчонок Кэти и Макс. Маленькие дети, которые в столь раннем возрасте уже приносят хороший доход в свою семью. Биография мистер Макса – это пятилетний мальчик Максим, а мисс Кэти – его младшая сестра Катя. Возможно в реальной жизни эти имена мало кто узнает, но в интернете маленькие одесситы очень популярны. Детки имеют свои каналы на YouTube, в чем им помогают и их родители – мама Оксана и папа Андрей. Детские видеоролики делаются довольно просто. Обычно родители снимают детей на камеру или на телефон когда те играют, гуляют по парку, катаются на атрационах, посещают развлекательные центры и дельфинарии. То есть фиксируется обычное времяпрепровождение Макса и Кати. Это не только делает детство маленьких блогеров незабываемым, но еще и приносит семье немаленький доход. Этих детишек называют самыми маленькими миллионерами. Сколько зарабатывают мисс Кэти и мистер Макс на ютубе, как известно чем больше у видеороликов просмотров а у каналов подписчикам тем выше будет прибыль от таких личных дневников брат и сестра зарегистрировали свои каналы осенью в 2014 года за год максим набрал миллион подписчиков а его видео полтора миллиарда просмотров младшая сестра мальчика катя имеет чуть меньше но не менее внушительное количество – 1 миллион подписчиков и полтора миллиона просмотров своих роликов на ютубе. Возникает вопрос – сколько зарабатывает мисс Кэти и мистер Макс в месяц? По примерным подсчетам прибыль с обоих каналов маленьких блогеров может составлять около 40 тысяч долларов в месяц. Это намного больше, чем зарабатывают их родители. Но это не удивительно. Ведь в интернете на красивую яркую рекламу часто нажимают такие же дети, как Макс и Катя. На этом и делаются деньги. Однако это не максимальный заработок популярным видеоблогеров. То, что детей называют миллионерами, вполне оправдано. На момент создания своего канала на ютубе Максиму было всего 4 года. На сегодняшний день популярности маленького миллионера нет границ. В своих видео мальчик проводит обзоры разных детских игрушек, киндер-сюрпризов, товаров для детей и так далее. Также есть видео, на которых изображен Макс в разных развлекательных центрах, детских заведениях, магазинах, на аттракционах. Конечно же, без помощи отца у мальчика ничего бы не получилось. Так как именно родители снимают блогеры и выкладывают ролики на ютубе. Все видео очень яркие детские. Наверное, это и призывает детей клацать на рекламу. Всем интересно узнать, сколько зарабатывает мистер Макс. Так вот, в среднем в день на одних только просмотрах начисляется 30-40 тысяч рублей. Конечно, есть видео, которые собирают около 5 тысяч рублей. Это зависит от популярности видеороликов. Какие-то более интересные просматриваются больше и чаще, какие-то смотрят всего несколько сотен тысяч человек. В любом случае, столько, сколько зарабатывает мистер Макс, зарабатывает не каждый успешный сотрудник известной фирмы. Сколько зарабатывает мисс Кати на ютубе? У маленького блогера мистера Макса есть младшая сестра Екатерина, которая тоже ведет свой видеоблог под ником мисс Кати. Девочке девочки всего три года, она уже заработала огромную популярность не только у детей, но и у их родителей. Если Макс каждый день получает по 30 тысяч рублей, то сколько зарабатывает его сестра? Каналы маленьких блогеров были созданы примерно в одно время, но Катин доход немного меньше, чем у брата. Это легко объяснимо. Девочка открыла свой блог, едва начав разговаривать. Тем не менее, не все взрослые видеоблогеры имеют такую популярность и прибыль, как одесская малышка. В среднем видео на канале Екатерины идет от 5 до 20 минут. В своих сюжетах девочка гуляет по городу, открывает подарки, играет, ходит по магазинам и все в этом вроде. Можно даже назвать удивительным то, сколько зарабатывает Мискетти вместе со своим братом, просто записывая на видео свою повседневную жизнь. Поскольку известность маленьких одесситов с каждым днем растет, география визитов семьи расширилась. Раньше все видео ограничивались родным городом, потом другими городами страны. На сегодняшний день блогеры вместе с родителями путешествуют по всему миру. Городами их визитов стали Париж, Стамбул, Дубай и так далее, что позволяет снимать еще больше новых и захватывающих видеороликов, которых уже 840. Большую роль в такой популярности Макса и Кати сыграли их родители. Прежде чем снять ролик, мама с папой тщательно продумывают, куда можно пойти и закупают соответствующий реквизит. Детям остается заниматься своим обычным делом – играть, в то время как родители снимают их на видеокамеру. Но несмотря на такую известность, своих детей родители не дали ни одного интервью где могли бы рассказать о том, как вообще появилась идея снимать на камеру жизнь своих детишек и выкладывать ролики в интернет. В любом случае, Катя с Максом и их мама с папой огромные молодцы. Родители действительно позаботились о счастливом и незабываемом детстве Катеньки и Максима. А вы тоже хотите, чтобы ваши дети стали звездами Ютуба? Тогда вам прямая дорога в клуб юных ютуберов где вы узнаете, как правильно настроить и оформить ваш канал и найти своих зрителей на ютубе.